В этот раз мы поехали в Темрюк по более привычной для нас дороге вдоль Азовского моря. Сначала едем до рынка, центрального рынка. Некоторые люди даже спрашивали, где он находится. Это центральный рынок, он находится в самом центре города. Там рядом магнит есть, и даже есть вот парковка, куда можно подъехать, спокойно поставить машину, если есть, конечно же, места, и пешочком... Вот, минута это на рынке. Это даже не минута, потому что это парковка при рынке. Мы сегодня вновь приехали на рынок. И, как вы знаете, пообещали на все продукты подорожание. Но овощи, фрукты. Но мы сегодня идем снова покупать свежую рыбку. Папа хочет, во-первых, засолить. И еще на жарку. Катошечка подается на посадку. Лучок. Ой, чесночок и картошечка. Небольшая такая. С большими, смотри, тут у большими пасками. Mm -hmm. Подошли, вот, выбираем рыбку. Mm -hmm. Покажу вам О, цену. Я, цену, я сказала 100 рублей. Нет, он по рублю. Штука. Хотим ку купить по рублю 60, штука? Да. Здорово. Да, сейчас можем всех заплатить по рублю штука. Хотим купить окуньков. Это у нас салить. девочка шутит, она у нас шутница, поэтому. А да, что я не шучу? А, ты не шутишь? <laughs> Хорошо. Покрупнее, которое говорит. Давай, да сколько у нужно? Ловить я сыроподопаю. Хорошо. Ну, давайте тогда вот ну, что такое вот крупный. Я не знаю. Ну вот эти, да? Ну. да. какой. -то. Какой понравится, Пойдите, вы мне говорите? Да, конечно. Вы говорите. Конечно. Вот, вот, видите, у вас лучше получается. Почему? Хорошо. Хорошо. Сомика не было, а купили? бы это? А вот, смотри, с Та женщина, которую мы покупали в прошлый раз американских сомиков, она сказала, что в этот раз не привезли, потому что в то место, где их рыбачат, упали деревья, и рыбаки туда не едут. Вот, собственно. Обменялись телефонами, и теперь будем знать, если поедем в Тимрюк, есть ли это рыба Конечно. или нет. Потому что была очень вкусная, очень прям. Рыба так что она еще живая для нас. Так что мы будем вам просить. Если правильно окон придет, он же вкусненький. Тем более без костячи. Как вам его будут? А, я вообще Мы не можем без беду идти. Никак не можем. Мы ну, надо специально сюда приехать, чтобы рыбки купить. А если уж нет той, которой мы хотим, все равно купим что-нибудь. Потому что, ну как? Да, разбегаются такого изобилия, как свежая как? рыбка. Она даже вот смотри, живая. Даже вот живая рыбка, живая, живая фильма. Поэтому... мы <пьешь> Нет, вот у нас 130, который. До того. Мне кажется, две рыбки хватит, красного пожарить, да, сегодня свеженького, чтобы не морозить. Уже еще морзилки есть а -а -а. мороженое. Да, давайте я потом. Такую рыбку тоже покажу а цену Спроси, если ли ну, в вот, вяленый есть. 350 рублей, да, тетя? Да, да, да, 350, 350 рублей. Здесь половиной килограмма. килограмма да. 50 квадратов. 50 нет, так. Это ну, в принципе, я даже не знаю, какой даже никогда не покупала для картофеля ни разу не дала. Ой! Сейчас, сейчас, не торопимся. Смотрите, если можете, если вам нужно под что-то вот, ну, под все, У -у -у. можете вот реально ее взять. У -у -у. Либо барафаску вот эту вот эту У -у -у. У -у -у. вот зафоску. Это чтобы ну, не перебирать ничего, она универсальная У -у -у. Под, под все. Под ну, я покупала, это хорошее удобрение, на самом хорошее. деле, да. Ну, цена, mm -hmm. Так, а чем сейчас еще можно подкормить цветы? Все вот цветы подкормить. Вот цветочная. Цветочная, да, специальная. Да, mm -hmm. Для цветов такое. Можно, это... можно mm -hmm. уже все нас. такой мешочек стоит килограмм. 120 рублей. 120 рублей. Mm -hmm. хорошо. Так что нам купить-то все-таки? Не знаю, но если не присмотрела, так Нет, у нас дома еще что осталось из запасов того проходите, года, что-то есть там по мешочкам, по Просто я думала, ага. ну, пойдем выйдем посмотрим сейчас. Решил. Где папа у нас? Да? Вот папа. Он все убегает куда-то. У вас неплохой контент мне понравился с этим. Как вы эти продаете квартиры? Ну, показываете. Мы не ну я, ну да, да, да, да, все видео ваши смотрели. А вы вот если я вот, допустим, ну, мне надо будет продать квартиру. Да? Да, пейте, можем, да, Я ценю, ну, там у вас посмотрю, как по миллиону есть. Я да, конечно, да, да. удивился для тим блогеров. Да, это, прям, это прям неплохо. Спасибо, спасибо. Да, да. Это, если что, пишите, созвонимся. И, и. Ну, да. Там же у вас в описании а а а а есть номер? Да, да, вы же да. можете как сделать? Вы можете, можете сами снять все это сделать? Да. Времени нету. Вот. Времени сейчас нету, бы... тут постоянно. Сейчас у нас а сезон, ну, да, у нас как бы времени опера. нет. Созвонимся потом, да. То, да. пишите. Да, да, да. да. да. да. хорошо. Спасибо вам большое за информацию, Хорошо. вам тоже спасибо. До свидания. Приятно, когда в магазинах обслуживают, рассказывают. Этого, этого здесь мало. Я так понял, вы не местные, вы приезжие, угу, угу. Да, тут этого мало. И в основном, ну, короче, не работать на клиентуру, ну, да, да, на в не, они Не приходят... хотят возврата, Возврата, чтобы клиент что-то возвращался, нам нужно же с ним ну, да, работать, ну, надо с ним общаться. Да. Тут, тут просто им интересно ну, при, прийти и отсидеть, ну в основном же тут все на окладе mm -hmm. Чем меньше они работают, чем меньше они работают, mm -hmm. получается э, тот, тот же оклад mm -hmm. А ведь как бы свое, в наших интересах, чтобы к нам приходили больше mm -hmm. <существует> Ну и когда к тебе хорошо относятся, хочется mm -hmm. вернуться mm -hmm. там ну, это, это объясните <существует> им всем Соответственно может да Всю жизнь не поняли и не поймут этот менталитет такой. Кстати, я в том году, нет, не в том позе, в том году покупала у вас лук, ага. мне понравился, только по названию, как-то у вот меня дома записан, на, конечно, на да, это, я в вот, этом, да, но ну, они все, все, все неплохие, я покупала, вот, кармен точно помню, покупала, вот этот покупала, помню у вас, да, брала, у нас зимой было, ну, на зимнюю посадку очень много сорта лука, покупала, а сейчас свой уже решили, ну, правильно, ну, так тоже приятный. можно. И на, и на семена у нас есть, это угу. ялтинский лук. Так есть ялтинский да. лук. У вас, белый да? и красный, но, но он только... Но на, что -то белый как-то мне не, не понравилось. На семена. Он, на не очень. Это, это не, долго это. его выращивает, так немножко... <свят> с нашей погодой, вот, <свят> дожди, сырость и что-то тому подобное. <свят> ну, он, конечно, ранированный, но... <свят> Все-таки надо там либо тепличку, либо mm -hmm. как-то типа на рассаду. Тогда его. не будем, ладно, уже. Mm -hmm. Так, пастельный такой обычный наш, обычный. Mm -hmm. и Всё, спасибо, спасибо, Иван, спасибо. до, свидания. Ну, до свидания. Как приятно, я прям не могу. Редко, честно говоря, выходишь с рынка в таком состоянии, окрыленном, можно сказать и так. Большое спасибо за поддержку. Зашли в магнит посмотреть продукты. И первое, что мы покупаем, это очень много лимонов. А для чего? Потому что мы будем делать а, снова такую штуку к чаю, как вы помните. Такая у нас в планшетках. Я даже не знаю, как кубики лимонные, которые мы добавляем в чай. И цена 81,99. На рынке он стоит 100 рублей. Да. Вот. И где-то даже говорили, что уже 130. Еще заметили, что в магните также продаются семена. Очень разные. И цена вот, кстати. По 16 рублей все. Только что в магните, когда мы оплачивали товары на кассе, я увидела вывеску, где черным, по белому написано, что бесконтактная оплата с помощью телефона не работает из-за сбоев скорее всего из-за санкций там google pay или apple pay как-то это так называется я в последнее время чтобы вы понимали именно пользуюсь бесконтактной оплатой но я пользуюсь приложением мир pay насколько я знаю это российская программа потому что он называется по названию карты мир вот я спросила у кассира работает ли а, мир пей она говорит я не знаю пробуйте ну папа оплачивал своей карточкой поэтому я так и не, не узнала работает ли мир пей напишите в комментариях кто пользуется без наличной оплатой по телефону в ваших городах это работает или нет вот ну будем привыкать к новым реалиям жизни в небе над темрюком тоже Слышны звуки военных самолетов. И прям очень громко. Pizza. <gasps> so. Девочки домой хотят, они очень хотят домой. Малыши особенно. Девчонки, вот девчонки, Оби такие довольные. Я их сейчас пущу. Пусть к нам домой, у нас побудут. Там холодно с ними будет сейчас. А я хочу с ними поиграть. Да? Хотите домой? Как на да, пару хвостиками виляют. Ой, какие довольные. Да, давай, я вас кормила, вы сыты, не врите. Только могу пустить, погреться. Да. Девочки такие.